Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивона. В этом видео я хочу поделиться с вами своими приемами расхламления информации на телефоне. У меня эти приемы выработали в связи с тем, что, во-первых, у меня <laughs> была маленькая память на телефоне, мне всегда необходимо было ее очищать. Второе, это я, в принципе, перестаю понимать, что происходит в моем телефоне, когда в ней слишком много информации, и я чувствую, что в голове туман. А, да, и еще я в конце разыграю книгу, называется она «Разгреби свой срач». Это самая правдивая книга о расхламлении, потому что здесь учитывается, что человеку чаще всего лень убираться, что уборка – это не самое приятное занятие на свете, и автор понимает, что некоторые люди могут находиться в депрессии и находят для них тоже свои, свои подходы для мотивации. Итак, начнем, давайте расхламлять мой телефон. И первое, с чего мы начнем расслабление, это соцсетей. А именно Инстаграмом, потому что Инстаграм это самая популярная соцсеть на сегодняшний день, по крайней мере в России. Все люди только и делают, что там проводят свой, свой досуг. Я периодически буду спать поглядывать в телефон, хотел сказать, подпяливаться. Сразу скажу принцип, по которому мы действуем, это вы берете один источник информации, в моем случае это сохраненки в инстаграме и начинаем разбираться, что же у нас там накопилось и, со и составлять соответствующие списки, если у вас их нету. Вот. Для списков отлично подойдет либо блокнот, если вы любите писать от руки, либо подойдет Google Keeps, это Google заметки, либо Evernote, либо Google Docs. В общем, код меня напугал. Сразу начну с того, что когда я сохраняю свои посты, я обязательно все сортирую по папкам, потому что иначе это просто трэш и все эти папки нужно очистить если у вас нет папок, то вы просто каждый пост рассматриваете понимаете, подумаете, зачем вы его сохранили если же в моем случае есть папки, вы берете каждую из папок и выписываете все соответствующее в блокнот. Самое основное, что чаще всего сохраняют, это рецепты, фильмы, книги, обучение, идеи, также список промоакций или акций с промокодами и образы, какие-нибудь луки для того, чтобы приобрести ту или иную одежду. Все это расписываете по определенным заметкам, по определенным спискам. и Сразу их выделяете среди всех остальных заметок, чтобы в следующий раз вам не пришлось их искать, и вы сразу могли записать новую поступившую, поступившую к вам информацию в эти заметки. Поделюсь своей классной идеей для сохранения списков фильмов. Когда вы сидите в кинотеатре, там появляются трейлеры, и вам какой-то из этих трейлеров понравится, вы думаете, надо бы посмотреть. Так вот, вместо того, чтобы подумать, надо бы посмотреть, вы просто сидите с телефоном и пишете в заметках название каждого из этих фильмов. Рецепты лучше сохраняйте в файле. То есть увидели рецепт, скопировали, вставили в WordoScape документ. Увидели рецепт, вставили в этот же WordoScape документ. И в какой-то момент, когда рядом с вами окажется принтер, чаще всего это на работе в офисе, вы просто берете, распечатываете эти там 5 страниц А4, приносите домой, кладете их на кухне и при вдохновении, при каком-то... Огромном желании вы приготовите то или иное новое блюдо. Единственное, что я оставляю в сохраненках, это идеи для постов, либо идеи для фотографий или предметной съемки. Итак, разгребайте абсолютно каждую из ваших соцсетей. Это Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и мессенджеры тоже также разбирайте. То есть, если у вас есть... Например, у меня в Телеграме есть а, как это, чат с самой собой. Называется он «Избранная», куда я скидываю какую-то информацию, которую я хочу в будущем распределить по спискам, обработать и не забыть. В общем, эти чаты, эти переписки с самими собой тоже обязательно сортируйте и удаляйте то, что вам уже не нужно. Следующее, на что следует обратить внимание в телефоне, это очистка почты. А у многих людей, да, у большинства, да у всех, наверное, людей а, приходит огромное количество спам-рассылок. И что я рекомендую делать? Каждый раз, когда к вам приходит какое-то письмо, вы открываете это письмо, пролистываете это письмо вниз и нажимаете на такое маленькое слово «Отписаться». На английском иногда его пишут «Unsubscribe». Нажимаете, к вам больше не приходит от этих людей а, спам-рассылка. И самый простой способ очистить вашу почту, раз и навсегда, это выделить все непрочитанные сообщения и просто их сразу же удалить, в том числе из корзины. И последующие дни, каждый раз, когда к вам приходит какой-то из новых писем со спам-рассылкой, вы его открываете, сразу же пролистываете вниз, нажимаете «Отписаться», удаляете и больше не вспоминаете. И так со временем к вам перестанут приходить эти спам-рассылки, и почта станет более-менее чистой и аккуратной. А остальные письма, если у вас есть какие-то там, вот например, мы недавно ходили на… В фотостудию нам прислали фотки и их выслали на почту. Я хотела их сохранить, и я выделила для этого папку. Называется, по-моему, документы или фотографии. И это письмо отправила туда. Также вы можете создавать другие папки. Там к прочтению, письма от родственников и тому подобное. Это то, что вы хотите, чтобы у вас оставалось как можно дольше на сохранении. <связь> <связь> это почта. Очистка фото это одна из самых больных тем для многих людей, у которых есть огромное количество памяти в телефоне, или у которых память в телефоне забивается, поэтому здесь нужно разбираться. Во-первых, сразу уточню, что я очищаю свою почту раз в несколько недель. Раньше я это делала раз в полгода, но количество фотографий, чем дольше я живу, тем больше количество фотографий появляется, поэтому я их очищаю как можно чаще. Итак, что первое, что нужно сделать, это взять все ваши папки с фотографиями и начать удалять. Если вы делали какие-то фотографии для а, выкладки в Instagram, то есть а, у вас есть какой-то план по контенту, и вы планируете эту фотографию выложить, то создайте отдельную папку, которую так и назовите контент-план. Туда скидывайте все фотографии, которые вы в последующее время.. Будете выкладывать другие фотографии, если они ценные, то перекидывайте на компьютер или на жесткий диск, а остальное удаляйте. То я еще делаю это я сразу же, как только вот у меня появляется новый телефон, или я сделала сброс всех настроек, я сразу же отключаю синхронизацию со всеми облаками. Потому что все облака стремятся к тому, чтобы все фотографии, которые вы сделаете, неважно, сфотографировали ли вы нечаянно свою ногу или нет, они а, автоматически через Wi-Fi загружают себе вот в Google Фото, либо в iCloud, это получается двойная работа. То есть, если они загрузились к себе, ненужные для вас фотографии, то вам, когда будете очищать, нужно еще очистить из этих облак. Поэтому я сразу же отключаю вот эту автоматическую загрузку. И если какие-то фотографии я действительно ценю и хочу, чтобы они хранились в облаке, я делаю это целенаправленно. То есть, выделяю фотографии и нажимаю загрузить. В облачное хранилище вот этот метод у меня появился после того как я намучилась с очисткой из этих облачных хранилищ которые у меня раньше работали автоматически это ужасно если вы такая же мамочка как и я то у вас я знаю есть острая необходимость фотографировать чуть ли не каждый шажочек своего ребеночка своего чада для, для компьютера эти фотографии слишком обыденные, слишком простые. Для обычных хранилищ тоже слишком много места будет занимать. Сделайте, как я. Заведите один а, закрытый аккаунт в инстаграме и загружайте туда а, эти фотографии <соединяющие> своего ребенка на горшке, в ванной, на кухне. Бездумно не думайте о том, что вы заспамите своих друзей, не думайте о том, красивая эта фотография или некрасивая. Это чисто ваш закрытый аккаунт. А когда ваш ребенок подрастет, вы покажете ему, каким он был раньше и какой он стал сейчас. Ему будет это очень интересно поразглядывать именно в таком формате. За компьютером сидеть и разглядывать это уже неинтересно. И еще какая, какие есть фотографии, точнее, ну да, это можно сказать фотографии, это фотографии, скриншоты вашего телефона. То есть вы сидите в интернете, вам что-то понравилось, кто-то там э, сделал какую-то интересную вставку в видео с надписью, чтобы прочитать. Вы берете, скрините, и вы так вот скрините, скрините, скрините, и у вас тысячи скриншотов которые заполняют ваш телефон и вы совершенно не помните зачем вы все это сделали и тому подобное. Тут действует по такому же принципу, что я и рассказывала в самом начале по очистке социальных сетей. Просто берете, открываете каждый из скриншотов и распределяете их по тем спискам, которые у вас уже образовались при раскламнении инстаграма. И напоследок хочу вам рассказать о приложении, которое я использую для того, чтобы очищать свой телефон, потому что на моем телефоне память всего лишь 32 гигабайта, это очень мало, и поэтому э, необходимо периодически очищать телефон, потому что тоже же Telegram, тот же WhatsApp, если вы какую-то фотографию там открыли, то она загрузилась в ваш телефон, просто вы ее не видите в своей галерее, но она в этом телефоне есть, и эти как раз-таки картинки забивают всю вашу память в телефоне. Поэтому приложение ES-проводник, там есть такие функции, как анализ файлов, очистка файлов, анализ и поиск дублирующих файлов. Бывает такое, что у вас две одинаковые фотографии, просто в разных папках по той или иной причине. Все это вы можете проанализировать и поочищать. Очень удобно. И конкурс. Конкурс, конкурс. В общем, рассказала уже в самом начале. В этой книге «Разгреби сквозь она предназначена для работающих, учащихся людей, которые заняты и не могут целый день посвятить своему хозяйству. К тому же эта книга поможет тем, кто достаточно ленив, кто любит правду, кто понимает, что он никогда не станет перфекционистом с ярым желанием убираться каждый день до блеска в общем, книга классная. Особенно мне понравился там прием 20 на 10. Не буду о нем рассказывать, почитайте. И условия конкурса быть подписаны на меня, поставить лайк этому видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях, разгребаете ли вы свой телефон от информации а, в том виде, в котором я расписала, какие методы вы используете. И обязательно напишите... Какие-то новые методы, которые есть в вашем арсенале, но не прозвучали в этом видео. Мне будет очень-очень интересно. заходить еще на мой канал, а лучше подписывайтесь.